Готово! Сейчас мы вылечим твою голову! О! О! Мои любимые капибары! О! Озеро! Суету навести хочу! <реклама> <реклама> О нет! Куда ты провалился? Холодно! Я тебя спасу. А, помогите. Я сейчас всех спасу. Спаси нас. Сейчас, хватайтесь. Я замерз. Холодно. Бр. Идемте за мной, я помогу вам.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 Вау, как тут красиво. Кто-то кричал. <звук> О. <звук> Спасибо, что спас меня. <звук>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 Смотри, какой след, он огромный. Не, таких не бывает. Давай проверим. Как же его спасти? А я думал, что его не существует. Спасибо тебе, что спас. Я тоже так думаю. Хотите чая? Валим отсюда. Отпусти меня ухушку. А я исполню три твоих желания. Я согласен. Мое первое желание. Хочу один миллион подписчиков. Да будет исполнено. Мое второе желание. Хочу 10 миллионов робоксов. Да будет исполнен. А третье желание. Хочу, чтобы ты забыл, что исполнил три моих желания.